А вот кроп-матрица, конечно же, бюджет, что мы можем взять за небольшую сумму. И дисконт потери будет 5-10%. Они говорят, а нам посоветовал продавец. И только в этом случае вы сможете получить картинку, которая будет вас радовать. Как выбрать фотоаппарат начинающему фотографу? Вот если бы у меня сейчас была машина времени, то я бы записал бы этот ролик и отправил бы саму себе в прошлое, для того, чтобы не наделать огромное количество ошибок и не потратить огромное количество денег. Но... Эти деньги я могу сэкономить и вам, если вы посмотрите этот ролик. Потому что я Сергей Смаровоз, а вы на канале про визуальный маркетинг. Самое главное правило при выборе вашего первого фотоаппарата – это не слушать никаких специалистов. Особенно то, что касается технических характеристик камер. Эти характеристики вам потом потребуются, когда вы уже выберете свой жанр и будете подбирать уже камеру для более высокого, более профессионального уровня. А пока на первом этапе вам необходимо составить список всех ваших друзей, внимание, которые имеют определенное количество объективов. И объективы эти должны быть не зум, а фиксы. Вы составляете список. Марка, номер объектива, его число в миллиметрах, диафрагма которые будет соответствовать параметру F, деленное на какое-то значение. Вот чем это значение будет меньше, допустим, F деленное на 1,8, F деленное на 1,4, F деленное на 2. Именно вот на эту оптику необходимо будет обратить внимание и в каждом столбце написать значение. Цена на БУ рынке и цена нового такого объектива. Давайте рассмотрим классический объектив 50 мм со светосилой 1,8. Это F деленное на 1,8. Так вот, чтобы вам раскрыть все возможности вашего фотоаппарата, необходимо будет иметь такой объектив с такой светосилой, который будет пропускать достаточное количество света на вашу матрицу. И только в этом случае вы сможете получить картинку, которая будет вас радовать. А светосила самого объектива относительно можно измерить с помощью монетки. Если задняя линза объектива примерно такая же, как 10-рублевая монетка, то можно условно считать, что этот объектив достаточно светосилый, имеет достаточную светосилу и сможет на вашем фотоаппарате раскрыть его потенциал, раскрыть его возможности и характеристики. Как только вы составите такой список, у вас сразу появится уже понимание, в какую сторону двигаться. Но не торопитесь. Я вам настоятельно рекомендую определиться с объективами с фокусным расстоянием 24 мм, 35, 50, 85 и 135 мм не 24 дефис 70 а именно 24 миллиметра 35 миллиметров 50 85 и 135 если вся эта оптика будет у ваших друзей близких и знакомых то бинга я вам буду настоятельно рекомендовать идти именно в эту систему если canon значит в canon если nikon значит в nikon вы сможете на фото прогулках со своими друзьями либо в фотостудии перепробовать каждый этот объектив совершенно бесплатно. Вам не нужно будет брать ничего в аренду, вам не нужно будет ничего покупать, а потом продавать с потерей денег. Вы все это неспешно попробуйте у себя. И только тогда вы уже сможете определиться, куда вам дальше двигаться. Мне, конечно же, проще, потому что для себя я уже решил и сделал выбор. Я знаю, что мне нужно, но вы пока еще не знаете, куда вам двигаться. Вас будет постоянно Терзать смутные сомнения Но Чтобы эти сомнения с вас снять Я вам скажу, что я работал с разными объективами И с разными фотоаппаратами Если я беру фотоаппарат одной модели Одноклассник, такой же фотоаппарат другой модели К ним прикручиваю объектив на какое-то фокусное расстояние И точно такой же объектив прикручиваю на, на другой фотоаппарат Делаю снимки и приближаю их Разницы нету никакой То есть вообще все дело в бюджетах. Сколько вам потребуется денег для того, чтобы собрать нужную вам систему в Никоне? Или нужную систему в Кэноне? Или нужную систему в какой-то другой технике? Поэтому на первом этапе я вам настоятельно рекомендую ориентироваться на те объективы, которые есть у ваших друзей и знакомых, для того, чтобы вам все это попробовать, и уже потом после этого решить, куда вы дальше пойдете. Второй очень важный момент во всей этой истории, конечно же, бюджет. Если бюджет у нас очень сильно ограничен, то действует правило 50 на 50. Берем самый, вот самый низ и смотрим, что мы можем взять за небольшую сумму. Я считаю, что на сегодня самый низ это 10 тысяч рублей. За 5 тысяч рублей мы можем купить 51,8. Canon 51.8 И за 5000 рублей мы можем купить Canon 40D 51.8 плюс Canon 40D Мы можем уже идти прямо сегодня начинать бомбить свадьбы Снимать репортажку, снимать предметную фотосъемку И уже зарабатывать деньги То есть покупая фотоаппарат по самому низу рынка за 10 тысяч рублей Вы можете заниматься, заниматься прямо сегодня и творчеством, и зарабатывать деньги если ваш бюджет в разы выше, чем 10 тысяч рублей, то мы переходим к следующему пункту, в котором нам важно определиться, размер имеет значение или не имеет значения. Если вам необходима компактную модель, которая будет помещаться в карман, либо в пиджак, либо в вашу сумочку, то забываем тогда про сменные объективы и берем вот такую вот малышку. На БУ рынке примерно такая модель стоит 30-35 тысяч рублей, но с оптика у нее не сменная. Но в этой ситуации вам настоятельно не буду рекомендовать э, матрицы, э, фотоаппараты с матрицей меньше, чем 1 дюйм. У этого фотоаппарата матрица 1 дюйм меньше уже не имеет смысла. Если вы будете смотреть в сторону вот таких фотоаппаратов, таких мыльниц, которых матрица меньше 1 дюйма, то качество фотографий будет не сильно выше вашего телефона, и тогда смысл такой покупки вообще теряется. Вы все тогда сможете фотографировать на телефон. Если вам компактность не так важна, а компактность это обязательно потеря качества, потому что маленькая дюймовая матрица, то мы переходим к следующей проблеме. И это проблема религиозно-идеологического характера. Без зеркалки и зеркалки. Хорошие беззеркалки, настоящие хорошие беззеркалки, которые, которые бы я рекомендовал, стоят очень дорого. 100, 150 и выше. А более-менее нормальные зеркалки, которые ничуть не хуже будут снимать, чем без зеркалки, стоят в разы ниже. Ну, в разы-то, скажем так, в 2, а то может даже и в три раза. То есть в этом случае, покупая более дешевую технику, а именно зеркалку, вы можете получить точно такое же качество, картинки, которую вы получите на беззеркалке. Еще такой важный момент. Если вот с этой фитюльки вы придете на свадьбу, вас просто засмеют. Если же вот с, этой, с этим агрегатом, который не самый большой, вы придете на коммерческую съемку, то заказчик будет ну, к вам относиться достаточно серьезно, потому что... Так или иначе, размер камеры очень сильно влияет именно в голове заказчика. Он почему-то считает, что если камера большая, это значит профессиональная камера. На самом деле, я вам сказал, что Canon 40D я могу купить за 10 тысяч рублей. Она будет очень большая и выглядит будет она очень серьезно. Ну и плюс ко всему, минус зеркалок, то что она большая и тяжелая, мы превращаем в плюс. Потому что в этой ситуации на тяжелую камеру снимать легче, меньше смаза, меньше брака и больше качественных фотографий. Следующая проблема выбора – это необходимость съемки видео. Если я раньше говорил, что мы покупаем Canon 40D и начинаем фотографировать, то Canon 40D не умеет снимать видео. Если вам потребуется съемка видео, то, во-первых, эта камера должна быть оснащена возможностью съемки в режиме Dual Pixel, фокусировка в Dual Pixel. Список всех этих фотоаппаратов будет по ссылке в описании. А также, чтобы у этого фотоаппарата была возможность повернуть экранчик вверх. В этом случае, если вы будете снимать себя во влоговом режиме, будете смотреть в объектив и на камеру, в объектив и на экранчик. То есть у вас не будет теряться, вот если сейчас посмотрю чуть-чуть выше объектива, вы не потеряете мой взгляд. Но если я в сторону отведу сейчас взгляд и буду смотреть, как это обычно бывает вот на таких вот камерах, если вы будете писать себе в объектив, но смотреть будете в экранчик, у вас всегда будет взгляд коситься в сторону, И вы будете разговаривать не конкретно с человеком, а с непонятной пустотой. И будете рассказывать, и будет это выглядеть ну, просто идиотически. Мне так кажется. Не знаю, у вас может быть свое мнение. Но у меня сложилось свое мнение, что если вам нужен и фотоаппарат, и необходимость съемки видео, то боковой экранчик я вам не рекомендую. Это уже проверено на практике. Лучше всего, чтобы экранчик откидывался вверх. Поверьте, картинка в этой, в этой ситуации будет в разы лучше. Следующая проблема выбора – это выбор между БУ-техникой и новой. Ну, на самом деле, я считаю, что покупать БУ-технику – это, ну, не зашкварно. Через мои руки прошло огромное количество фотоаппаратов, и там очень много нюансов. Но самый главный плюс в этой истории, что вы покупая БУ-технику, вы потом можете через некоторое время эту камеру продать. И дисконт потери будет 5-10%. Но покупая новую технику, вы теряете сразу на старте 20-25%, иногда и 30%. Поэтому новую технику имеет смысл брать, что если вы это берете уже в долгу, вы уверены, что вы с ней будете работать. Как выбирать новую технику, это История вообще отдельного ролика, там ну, просто сюда это все не вместить. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк и пишите комментарий, какую именно технику вы хотите выбрать и что вас именно интересует. Просто на, на, именно по выбору э, бэушной техники я могу снять целый отдельный ролик. Мне меня там, поверьте, есть что рассказать. Есть еще одна очень серьезная проблема. Когда люди покупают фотоаппарат, приходят ко мне на консультацию и говорят, ну вот мы купили, но у нас что-то не складывается, что-то не получается. Я смотрю, камера им вообще для их задач не подходит. Я говорю, ну а почему же вы это сделали? Почему вы купили именно эту камеру? Они говорят, а нам посоветовал продавец. Так вот, запомните, у продавцов есть процент от продаж. И они будут продавать именно то, что им сказал менеджер. И не всегда это будет соответствовать именно тому, что нужно вам для ваших конкретных задач. Поэтому в этой ситуации я бы не полагался бы на мнение продавца, а больше бы, наверное, читал бы всяких разных отзывов об этой камере и выбирал бы уже камеру конкретно под себя. Но вы скажете, окей, а на кого же нам тогда ориентироваться, кого нам слушать? Я вам скажу, смотрите за работами других фотографов в Инстаграме, в Фейсбуке, во Вконтакте, где угодно. Вы можете зайти к этому фотографу и, под понравившись вам фотографии, задать вопрос, подскажи, пожалуйста, на какую камеру, с каким объективом была сделана эта фотография. Ну, если человек нормально, адекватный, то он вам спокойно все распишет, растолкует и даже пояснит, что в некоторых случаях для того, чтобы добиться качества такой фотографии, нужно будет использовать полярный, поляризационный фильтр, Потому что без полярика ну, могут быть другие нюансы. То есть, вот когда ко мне приходят и под моими работами задают такие вопросы, я полностью все рассказываю. Если вы не сможете найти фо таких фотографов, или, допустим, у вас будет ограниченный поиск, то есть очень интересный ресурс. Он бесплатный. Называется он Fli Pixel Pepper. Здесь есть подборка по э, фотоаппаратам. Здесь есть подборка по объективам. Допустим, мы можем выбрать, ну, вот, по, по мнению этого э, ресурса по рейтингу, можем выбрать, ну, допустим, посмотрим Canon 6D. Открываем и смотрим сразу же здесь, каким объективом была сделана эта фотография. Пожалуйста, 70-200, э, светосила 2.8. Э, эта фотография была сделана на э, объектив 24,70 70 светосила 2.8. То есть, в принципе, можно снимать на зумы, но вам я бы настоятельно рекомендовал пока работать с фиксами. Как только вы поймете, как это делается и как это все устроено, вы можете потом переходить на зумы. Но лучшего качества можно будет добиться, если вы будете работать с фиксами. Смотрим дальше. Ну вот, допустим, эта фотография сделана. Canon 135F2.0. Помните, да? В самом начале я вам говорил, что. 24, 35, 50, 85 и 135. Вот тот самый легендарный Canon объектив 135 мм. Допустим, вам эта фотография понравилась, как сделан этот портрет. Вы ее нажимаете и переходите на сервис Flickr.com. Здесь уже вы можете рассмотреть сам оригинал более детально, более подробно. Там вплоть до каждой реснички все детально рассмотреть. Если вам нужен меньший размер, вы уменьшаете размер нажимаете к примеру ну, возьмем 1024 и смотрим уже в таком разрешении чуть больше нажимаем 1600 смотрим уже в таком разрешении то есть огромный выбор инструментов огромная база подборка по фотоаппаратам по объективам то есть вам нужно допустим подобрать как вы уже решили что вы хотите к примеру вот такую вот камеру вы идете на этот сервис и смотрите все фотографии которые сделаны этой камерой или допустим вам нравится уже какой-то объектив вы открываете объектив точно так же через выпадающий список здесь можно открыть вот здесь можно выбрать через выпадающий список любую камеру которая присутствует в этой базе абсолютно любую камеру точно так же можно будет перейти и посмотреть на объективы выбираем любой объектив так sony 50, ну тут кстати тоже sony 51.8. то есть у меня я показывал canon 58 здесь sony 58 и здесь мы уже смотрим все фотографии которые сделаны на э, как на объектив и камеру sony вот допустим мы сейчас выберем то о чем я вам говорил canon 135 вот canon 135 20 выбрали нажимаем показать все фото вот эта фотография, которую мы только что смотрели. И дальше, смотрите, казалось бы, это очень такой объектив-телевик. Объектив и, казалось бы, можно снимать только портреты. Но нет, здесь снимают и вот такого характера фотографии, здесь снимают и даже птичек, ну и портреты, конечно же, само собой. И качество у этого объектива на полной матрице, конечно же, впечатляет. Значит, камера у нас, объектив такой-то. Единственный нюанс, конечно, если вы будете делать сортировку по объективам, то вы не сможете уже выбрать камеру. Если вы выбираете камеру, то под фотографией выборки по камере вы можете увидеть объектив. Но здесь вы можете выбрать только следующий параметр. Либо это full-frame 35 мм, либо crop матрица. Ну вот 135, я знаю, что он очень хорошо раскрывается именно на full frame. Это Canon 5D, Canon 6D. И здесь, конечно, будет огромное количество разных красивых портретов. Итак, мы плавно подошли к самой идеологической и религиозной проблеме При выборах этих фотоаппаратов Full frame матрица или crop матрица Вот full frame пошел вот отсюда Вот пленка 35 мм full frame А вот crop матрица Это, позиции, это все зависит от позиционирования Если мы возьмем виде, пленку видео это, это одна и та же пленка что для фото, что для видео, но в одном случае у нас происходит позиционирование в камере, в видеокамере вертикально, а сами кадрики у нас получаются в, в, на, на, на пленке горизонтально, то если мы возьмем фото пленку, то она у нас заправляется в камеру горизонтально, и сами кадры в ней расположены горизонтально. Это, скажем, наследие от фото и видео, когда все у нас было в пленке. Когда все это перекочевало в цифру, у нас теперь получился вот такой вот, так, такая матрица, так называемая кроп-матрица, и полная матрица, full frame, 35 миллиметров. И вот качество, дальнейшее качество фотографии, которую будете выбирать фотоаппарат с кроп-матрицей, либо полной матрицей, тоже очень сильно зависит от этого выбора, зависит дальнейшая картинка. Но это опять-таки, это, это видео просто на еще один огромный ролик. Если вам эта тема интересна, также можете ставить лайк там или два дизлайка и пишите свои пожелания, свои мнения под этим видео. Кому-то, если конкретно нужен выбор, то я отвечу под этим видео. Как только вы уже подойдете к тому, чтобы вы уже все созрели, и вы говорите, что я хочу эту камеру, я вам настоятельно рекомендую взять в руки флешку, и пойти поснимать на эту камеру, потом в спокойной обстановке эти фотографии посмотреть дома. В первую очередь обращайте на эргономику, как эта камера будет у вас сидеть в руке. Если вам фотографии понравятся, но сама камера вас будет бесить и раздражать, кнопочки управления, все эти манипуляции, все будет как-то коряво, косо-криво, поверьте, вам эта камера не будет доставать, приносить удовольствие. Фотосъемка должна приносить удовольствие, вам должна нравиться и сама камера, как она лежит в руке, и как вы ею управляете, и то, что вы потом в итоге получаете, когда вы снимаете, когда вы приходите с флешкой, вставляете ее в компьютер и смотрите ваши фотографии. Самая большая проблема во всей этой истории – это ожидания, которые в вашем случае либо оправдаются, либо не оправдаются. Я вас прекрасно понимаю, что вы берете определенную сумму денег и тратите их на определенное устройство и взамен вы ожидаете получить нечто, что будет лучше, чем снятое на телефон. Так вот, если вы прислушаетесь к моим рекомендациям и сделаете упор все-таки в первую очередь именно на оптику, на объектив, а фотоаппарат будете покупать по остаточной стоимости, исходя из того, сколько у вас осталось денег на покупку, то, скорее всего, каждый вложенный рубль вам принесет гораздо больше удовольствия, чем если вы будете слушать какие-то технические характеристики, каких-то блогеров, которые вам скажут, что вот здесь вот там просто супер-пупер и все дела, а потом по остаточному принципу купите какой-нибудь объектив, какой-нибудь лишь бы был. А еще хуже, если вы купите китовый объектив, которому красная цена 3 копейки на Авито, то ваша, под каждый ваш потраченный рубль будет выкинут, ну, по сути, на ветер. Поверьте мне. Вы деньги выкидываете на ветер, потому что качество фотографий в этом случае, если вы делаете приоритет на а а, фотоаппарат, а не на оптику, качество фотографии будет ничуть не лучше, чем качество фотографий, снятые на телефон. Вот 100% я вам даю гарантию. Поэтому нет никакого смысла тратить деньги, выкидывать их на фотооборудование, если вы не ставите в приоритет угла оптику. Как только вы определяетесь с оптикой, только уже, только после этого вы как бы докупаете к оптику фотоаппарат. Но у нас почему-то происходит наоборот. Люди сначала покупают фотоаппарат, а потом по остаточному принципу, сколько там осталось, там, на 5 рублей покупают какое-то стекло. И в этой ситуации все будет очень и очень печально. Надеюсь, что я до вас достучался. Я постарался максимально поделиться с вами всеми теми знаниями в порядке приоритета чтобы вы в дальнейшем не сделали ошибку. С вами был Сергей Смаровоз. Лайк, подписка, Барбариса Риска. Пока. И здесь еще есть интересные ролики по поводу фотосессии.